у нас еще инстаграм подключится все а, немножечко пока а, подключаются а, зрители а я напомню что у нас сегодня получается да да да мы ждем Значит, у нас сегодня, получается, у нас был эфир тела человека, был эфир, эфирное тело, астральное тело, и сегодня у нас ментальное тело. Получается, это у нас четвертая оболочка. Вот. И э, еще раз хочется сейчас быстренько там, да, вот э, напомнить вот эту канву, что э, очень интересно, не просто, ну, вы можете быстро, очень коротко, выжимки прочитать про каждое тело сейчас, материалов, в интернете достаточно э, качественных, профессиональных. Э, вот э, Есть из чего выбирать. А вот с точки зрения, смотрите, мы своим физическим телом, наше тело – это единственное, чем мы находимся в яве. Вот вся плотная реальность, все, что мы с вами можем пощупать, э, попробовать на зуб, вообще как-то ощутить, это все плотный план. И в плотном плане фактически у нас находится только то, наше плотное тело, да, физическая оболочка. Вот. И ничего удивительного, что в физической оболочке такое, а, так много а, функций, способностей, мы говорили, это доступ в прошлое, настоящее, будущее, там управление реальностью. А, а, а, вообще, реализа... вообще все, что мы делаем, мы делаем благодаря тому, что у нас есть физическое тело. Эфирная оболочка ⁇ это фактически то, из чего состоит весь наш мир, все атомы. Я напоминаю, да, что есть версии, в общем, даже есть, нашли подтверждение, что раньше в таблице Менделеева первым элементом был эфир, из которого все остальное строится, потом это убрали, оставили только водород первым да, под единичкой. Вот, то есть все наши плотные, то есть как бы эфирное тело – это основа, из которой построено физическое тело. И тогда может быть понятнее, почему мы можем менять какие-то параметры в достаточно больших объемах, потому что у нас есть такая возможность, да, вот как бы через эфирное тело. Астральное тело – тоже целый огромный мир, астральный мир, который там мир сновидений, а, такой, как вам сказать-то, ну, я думаю, что это достаточно такая, вот вспомните дневной и ночной дозор, там вот сумрак, да, это фактически вот тоже астрал, не эфирка, а именно астральное и астральный мир, он населен кучей всяких сущностей, многие из них, ну, не очень Приятно для человека. И даже не то, что они там сильно какие-то страшные злые, а еще, может быть, просто потому, что ну, это такие низковибрационные сущности, которые, например, могут быть голодные, а вы для них можете быть вкусным пирожком. Вот, Ну, соответственно, они и будут поступать по отношению к вам, как мы поступаем, когда голодные видим пирожок. А, к этому, ко всему, надо быть готовным, нужно иметь определенное развлечение. Вообще каждый мир требует по-хорошему такой серьезной подготовки, прежде чем начать с ним взаимодействовать. Вот, сегодня у нас с вами ментальная оболочка. Она вроде бы, обратите внимание, вот, это четвертая оболочка. А, а если сейчас так подумать, вот, то, а, возможно, вы со мной согласитесь, что про нее нам известно больше, чем про предыдущие. Для того, чтобы серьезно, вот на данный момент, да, большинству людей, если взять, к чему нас обучали в школе, это была только физкультура, ну какие-то вот там что-нибудь, пооб... а, ну анатомия, физиология, да, более-менее какие-то процессы, как все устроено, ну, вот в таких совершенно минимальных объемах, в основном это самообразование, это люди, которые поставили перед собой поставили перед собой уже такую серьезную тему понять как они устроены, да, они начинают немножко изучать, а что же такое наше тело и как им пользоваться вообще, какие возможности в нем заложены. А про ментальную мы знаем с вами больше, потому что убеждения, установки, сомнения, там, трансляции, какие-то там анализ, синтез, целеполагание. Практически вся школа в подавляющем большинстве – это у нас все ментал. Если возьмем тот же самый хороший там нормальный вуз, это тоже практически все ментал. А, а, хороший вуз от не очень хорошего отличается тем, что не очень хороший учит, а, как бы сказать, Ну, вот это сдал и забыл, быстренько сдать экзамен любым способом, да, там тоже есть полезные навыки на самом деле. Хороший вуз учит э, искать, находить и использовать грамотную информацию, э, делать человека самодоста самодостаточным, невозможно знать все. Вот, но можно уметь искать нужную информацию при внутреннем запросе, да, когда вы понимаете, что, о, вот здесь я хочу разобраться. Вот а, не далее, как у нас, у меня сегодня с утра был такой интересный диалог. Вот он как бы вообще возник м, практически с ничего, что называется. А, это сейчас разные есть воду, стру, способы структуризации воды. Вот, и вот у нас была беседа, значит, есть такая кор кор коралловая там вода, да, которая, значит, меняет свойства на живую, э значит, э она омолаживает, оздоравливает, улучшает питание клеток, там все, в общем, уходит серьезно, и болит, все здорово, замечательно. Компания существует давным-давно, когда-то, также давным-давно, я этим пользовалась, ну, недолго, и как-то мне все это не очень зашло. А тут значит, подруга, знаете, как бывает... Подарила, говорит: ну вот нам тебе просто подарок, ну, подарок, ну что, ну, ну, ну, попила я этой воды немножко и очень быстро м -м, поняла, что не буду дальше этим пользоваться, потому что, во-первых, просто она мне, ну, как вам сказать, а у меня не было потребности пить эту воду. Я доверяю своему телу, я чувствую, ну, у нас с ним хороший контакт. А оно меня не подводит. Я надеюсь, я тоже его не сильно обижаю. Вот, и, да, а, а человеку помогает, человек уже там лето пьет, видит большие результаты, и вот я говорю, понимаешь, говорю, все хорошо, у меня один только вопрос. А, эта вода где-то через, там пишут, 10 часов, ну, приблизительно, там, может быть, чуть больше, да, она сначала, вот если там насыпать порошочек в воду, ну, этот пакетик с порошочком, а, вода становится вкусная, но через определенное время она становится невкусная. И вот, например, в моем случае она становится еще менее вкусная, чем была до того, как в нее добавили вот этот пакетик. Я говорю, я вот не понимаю механизм, потому что крещенская вода стоит летами, вода из святых мест стоит летами, она остается вкусной, она не меняет свой состав, она тоже структурированная, она тоже там высоковибрационная, да, а это почему так быстро портится? А если это проникло в мое тело, встроилось в клеточку и испортилось, как я могу проверить, что там с водой происходит с этой, да, когда она уже там у меня в организм, я говорю, наверняка у нее более высокая проницаемость, чем у обычной воды. Да, действительно, говорит, более высокая. Я говорю, ну, так я говорю, что конкретно проникает в мою клетку глубже, чем... Э, человек сказал, да, я, я буду разбираться. Вот... Э... Меня порадовал этот ответ, потому что это говорит, что э, наработан вот тот самый навык, да, самостоятельного анализа, самостоятельного поиска решения. При этом я понимала, что ответ, который дадут люди, которые продают эти порошки, он будет э, очень убедительный, безусловно, но вряд ли его можно как-то доказать, да. То есть вот поэтому э, есть вещи, когда э, уметь договариваться с телом, слушать свое тело может быть гораздо более... Э, а, ну, навык, навык чем, а, допустим, ну, там, уметь анализировать какую-то такую информацию а, из открытых источников, там, даже если это специалисты. А, вот. Значит, про ментальному телу. Еще раз повторю, казалось бы, это одна из самых а, таких, ну, освоенных территорий. Казалось бы, освоенных, да, потому что а, нас много учили анализировать. К сожалению, сейчас синтезу по мне так учат гораздо меньше, но анализа учат достаточно много. Навык поиска информации через интернет а, вполне себе тоже является а, широко распространенным. А, дальше да, мы все знаем слово программы и по отношению к каким-то там техническим устройствам, по отношению к своему разуму. Вот, а, когда-то, очень давно, когда я эту тему начинала изучать, то а, от моих наставников, да, одна из информаций, которая на тот момент просто была принята а, к сведению, как, а, ну, вот, да, вот, как база, вот, что ментальный план, вообще ментал, что свой разум, то есть, про, э, э, кто как, что в нас продуцирует ложь, что в нас лжет практически всегда, что в нас может объяснить любую абсолютно штуку, которая с нами происходит, интерпретировать в, как бы в нужную для себя сторону. Ответ – разум, да? ответ – разум. То есть если искать в себе дьявола, скажем так, где, где он больше проявлен, то, наверное, разум победит. Потому что, ну, наверняка, вот сейчас вот подумайте, просто вспомните, когда вам что-то хотелось себя оправдать, ну, вот, например, вы собрались с понедельника начинать заниматься зарядкой, да, и э, проснулись, вы там понимаете, что э, нет, что этого не будет сегодня, по крайней мере, как тяжело и как, э, э, сколько усилий вы потратили, чтобы объяснить себе, что все нормально, что, ну, начну завтра или начну послезавтра, э, и проходит потом месяц, вы опять не начали, думаете, ну, и, и опять вот э, объяснить себе уже это несложно, и э, кто-то скажет, ну ты просто, понимаешь, там я не знаю, там тебе лень или ты сопротивляешься или там еще что-то. Говоришь, не, не, не, не, не, я тут разобрался. У меня все ходы записаны, все нормально. Я дойду до нужного состояния. Я вот придет такой день, вот. А вспомните там, я не знаю, тех же там пьющих людей, да, я не алкоголик, я пьющий. Вот, и там тоже аргументация всегда, люди-специалисты, они говорят, что совершенно очевидна зависимость, человек говорит, не-не-не, я могу бросить в любой момент, и таких историй, это самое очевидное, прям совсем на поверхности, а, если мы пойдем с вами вглубь, то эта штука у нас с вами затянется очень серьезно, поэтому, простите меня, немножечко я иду по верхам, а, будет, возможно, время придет, время, когда мы это, это развернем а, шире, объемнее эту тему. А, вот он, еще раз а, ментальный план. Если на него смотреть а, вот, как бы со стороны, я бы сказала, что он очень сильно обжит а, деструктивными программами, программами управления, программами, само, ну, которые там позволяют самообманываться, позволяет а, а, управлять а, нами. Когда что-то э, концептуально проникшее в сознание, ну вот знаете, э, есть много книг, которые, на первый взгляд, они ну, полезны в, в тех материалах, которые там есть. Я ну, много книг прочитала, там не зря у меня там за спиной эта библиотека. Вот, э, мне вообще очень нравится, когда я вижу дома, у которых вообще все стены в книгах. Я понимаю, что сколько времени сколько всего для того, чтобы это вот накопилось, чтобы это было переработано материалом. Вот. Тем не менее, вот такие концептуальные какие-то книги, ну, вот, знаете, Левашовцы, там эти, Родноверы, Хиневич, там, как они там, вот эти славяно рийские веды, там, да, и так далее. Вот, и они все борются за вот концептуальное понимание человека. И, в, по сути дела, достаточно много сейчас школ, много книг, много интересных авторов, в интернете, в ютубе много таких людей, которые, по сути дела, навязывают свою картинку реальности, такое концептуальное видение, да, как устроен мир. Почему? Потому что это самая выгодная позиция, если человек концептуально согласился, все, да, грубо говоря, он ваш с потрохами, дальше делать с ним, что хотите. А, и а, очень многие вещи современного человека, они вбиты на уровне аксиом. Ну, помните, да, там, на всякий случай повторю, аксиома – это то, что не обсуждается, это заложено, это не, надо, не требует доказательства, а это как кирпичик, который кладется в основу, и все, он не подвергается сомнению. Теорема – это то, что нужно доказывать. И у многих теорем существует несколько способов доказательств, и э, в том числе э, математики развлекаются тем, что придумывают еще один способ доказать какую-то из известных теорем. Потому что это как бы другим путем, да, дойти к той же истине, получить тот же результат. Вот люди так наслаждаются, развлекаются, ну и попутно там э, развиваются, как ученые. Э, вот эти аксиомы. В основном закладывались в нас в детстве. И а, сейчас мы видим время, когда многие аксиомы для того, чтобы перехватить управление сознанием человека, их разрушают. То есть, как бы, вот одна из аксиом та Земля круглая, вращается вокруг Солнца, там а, круговорот воды в природе. Помните картинку наверняка все? Да, это тоже аксиома. А, и вообще, практически все, что мы с вами там учили в школе, а, не знаю, там большевики хорошие, белые, плохие. Там, и, и, там, это была гражданская война, там, ну и так далее. Вы в любую область возьмите хоть историю, хоть химию, физику. Я помню, когда я школу закончила, у меня подружка поступила на химфак, а я в, п... ну, в университет, вот, и а, она мне на первом же курсе говорит, всю химию, которую мы учили в школе, это все неправда, абсолютно все этого не существует, таких химических реакций в природе не существует, которые мы проходили в школе. Чему нас учили столько лет? А, вот Это вот по химии конкретно да, было такое откровение. Еще тогда, я думаю, сейчас не сильно что-то изменилось, все то же самое. А, то есть а, разум забит вот этими аксиомами, кирпичами, из которых построена картинка реальности. И для того, чтобы а, человек а, куда-то сдвинулся, да, надо эти кирпичи разбирать, подвергать сомнению. За... Это очень большой труд, на это идет мало кто. А, поэтому а, один из моментов, да, это, а, во-первых, ну, кто в нас закладывал все эти вот эти кирпичи базовых знаний, которые не, не подверг, ну, очень трудно подвергнуть сомнению. А, ну, школьные учителя, школьные учебники, кто их писал, зачем, да, государственные диалоги, что за этим стояло, да, то есть как бы а, определенное концептуальное мировоззрение, которое фо формировалось в человека, и дальше... Говорит, а теперь ты вот выпустился, придумывай, думай, что хочешь. Ничего подобного. Дальше человек действует, исходя из уже заложенных программ. Ну вот мы сейчас свидетели. Посмотрите, что делают сейчас с ментальным полем. Конкретно прямо сейчас это происходит. А, я не знаю, там опубликовали уже этот пост или нет. Тут на днях вот историю рассказали, когда вот тут, ну, понимаете, у нас тут вот лес. Лес, ну, условно парк, ну, практически это лес. Там до Москвы там больше 50 километров. А, людей не так уж много, да, они встречаются, никто ни за кем не гоняется, не требует никаких там, не знаю, свайсов, перчаток, масок, ничего абсолютно, а, и есть люди, которые ходят как, ну, <laughs> как, как, как, как нормальные, <laughs> вот, и есть люди, которые ходят в масках и в перчатках, в резиновых перчатках по лесу, идут два мужика в перчатках и в масках по лесу и говорят, представляешь, а, нас заставили, значит, вот уже из нас сделают баранов, вот мы уже ходим в перчатках и масках, скоро оденут поводки. Кто, кто, кто на вас одел маски, кто одел перчатки? Ребята, вы это сделали сами, вы определитесь. Это, это, а что в? Я наверняка умный мужчина, я уверена, что все у них нормально с головой. Что должно быть в голове, чтобы вот эти два и два не совпадали? То есть, если ты считаешь, то, что маски и перчатки тебе не нужны, тем более в лесу, не одевай. Если ты одел, почему ты считаешь, что кто-то тебе их одел? Друг, друг мой, это ты сделал сам. Возьми, пожалуйста, ответственность за это. Что мешает осознать, как это называется, конфликт, проблему, то есть это логическая неувязка, Сейчас, сейчас посмотрите, об этом было сказано очень много. Очень часто это преподносится сейчас в таком ключе катастрофном, да, что все, ребята, катастрофа. Вот раз уж я эту тему затронула, еще раз повторю быстренько свое мнение, да, что, понимаете, те вещи, которые играются на уровне государств, на, на этом уровне все зависит от того, кто там наверху сейчас сидит, в чьих руках ресурсы. Если там наши, условно говоря, которые за нас, то э, дайте им играть, сыграть свою игру. Если там не наши, э, полномочия ресурсов обычного человека, э, повернуть гос государственную машину мало. Ну вот посмотрите, на Украине кто что куда повернул, там полно людей, которые понимают, что все происходящее дикий бред, продолжают находиться в этой, в, этом, в этой ситуации. У них недостаточно полномочий, возможностей, сил и так далее, повлиять на эту ситуацию. Для того, чтобы уметь на это влиять, нужно осваивать свои компетенции, возможности человека, раскрывать себе бога человека, не побоюсь этих слов, раскрывать себе божественные аспекты, познавать себя, учиться этим пользоваться, и тогда, как в том анекдоте, будет плевать на каком боку у кого кепка, потому что вы будете выстраивать свою реальность, и она будет выстраиваться под ваши запросы, а если мы с вами совпадем в том, что мы создаем и выстраиваем, то все будет хорошо. И э, я вот смотрю, понимаете, вот это вот, ну, на эту историю с масками, я понимаю, что вот прям идет водораздел такой, определенный водораздел. Люди делают выбор, очень серьезный выбор своего будущего. А будут ли они соглашаться на внешнее управление, подчинение, какие-то ну, деструктивные игры над человечеством, да, которые там, а, планы, которые, в общем, очевидные, очень много где прописано, проговорено, сейчас эфир не про это. Вот. А, а, а другие люди с этим не согласятся. И без, без доброй воли, без официального согласия человека с ним ничего нельзя сделать, абсолютно. Вот один из примеров, какой-то магазин, не скажу какой, но можно, наверное, это найти, если там будет важно. Просто продавцы в магазине все вместе договорились и сняли маски с перчатками. Вот они просто сказали, мы, мы здоровы, мы не боимся заболеть, мы знаем, что мы не заболеем, с нами все хорошо, поэтому мы это одевать не будем. И дальше, как в том мультике про Суслика и Хаму, пошел Суслик домой, никого не встретил. Сняли продавцы все маски в магазине, и ничего не произошло. Магазин продолжил работать, люди продолжили покупать, все оказалось нормально. Просто они, это, они все вместе коллективом договорились, это сделали. Пожалуйста. Я уверена, что таких примеров гораздо больше. Вопрос в том, насколько это известно. Мы с вами говорим о ментальном поле, понимаете, вот у меня сейчас ощущение, я чуть-чуть только коснулась, и уже тут, понимаете, тут такая открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет без ни не дна. Без не дна а, потому что это очень замусоренное поле концептуально и устану, а мы еще не трогаем вот эти все уст, а, сомнения, убеждения. А, там одни свято верят в то, что написано в учебниках, другие свято верят, там, не знаю, Левашова, третья там еще во что-то, четвертый еще во что-то, пятый в инопланетян, шестые там, а, я не знаю, там, в... в, в то есть э, не, без, тут, по, по, по сути дела, без разницы, потому что это все, к сожалению, модели управления, концептуального управления поведением человека, который идет на согласиях, который человек дает именно ментально, то есть он решает, решает, так, куда я иду, кому я верю, кому я подчиняюсь, не подчиняюсь, дальше уже разум объясняет, например, да, вот мне это не нравится, но куда мне деваться, я буду подчиняться, потому что там, потому, например, а рядом другой человек, а я не буду подчиняться, тоже потому что, потому, а, вот, и... Я уверена, что если у нас, вот принцип сотой обезьяны, сейчас происходит пробуждение человечества, пробуждение Земли, повышение частот Земли, и как следствие человеческих вибраций повышение это неминуемый абсолютно процесс, на данный момент у нас средняя частота это около... Частота шума на около 30 Гц а была, там, даже, по-моему, было что-то там 4,5, потом было 7, 7,5, вот не так давно, сейчас 30. И она будет дальше повышаться, будет дальше происходить повышение осознанности, вибрации, пробуждения, способности. Понимаете, когда вот человек вдруг начнет что-то чувствовать больше, чем он привык, откуда что взялось. А он, ему никто это, его никто не учил, он просто начал чувствовать, потому что он, вибрации повысились, у него тоже вибрации повысились, ну, как следствие, определенные способности разблокировались. Большинство способностей мы блокируем сами, если вообще не все, через согласие. Ребенок все знает, все видит, он видит тонкие планы, он прекрасно общается с высшим я, он прекрасно видит и астрал, и ментал, все он видит. Везде видят, дети, практически маленькие дети, не смотрят в глаза, они смотрят над головой, они смотрят, читают ментальное поле просто, да? То есть там вся информация напрямую, даже с ртом можно соврать, а вот здесь соврать, это уже, знаете, ну, сильно надо постараться. То есть, в принципе, тоже можно, это навык, который можно наработать, если он вам зачем-то нужен, но гораздо труднее, это же прям надо быть шпионом-разведчиком. Вот. Зачем они просто напрямую считывают информацию? Куда все это потом уходит? Потом официально признана деградация сознания, деградация мозга. А, сыхаются и, и а, железы внутренней секреции уменьшают объем, да, как тимус, например, в несколько раз. А, и, также, и также сознание ребенка, да, оно к, к окончанию школы. Очень сильно сокращается возможности там, связи, нейроны. Это же все исследовано, это все есть. Это не, не эзотерика, не мистика, это юридически доказанные факты, которые а, сами же современные ученые выкладывают. Это в открытом доступе вся эта информация и есть. Что со всем этим делать? Это, понимаете, это, это, это мы все еще с вами по верхушке айсберга-то ходим, у нас такая легкая экскурсия, то есть мы даже не заныривали. Потому что если мы занырнем, там, там очень много всего. Мы много находимся здесь, мы нас научили находиться в основном в своей голове. И проблема современного человека, что многие, почему тело с трудом ощущает, что... Они, они, они живут в голове они осознают себя как я голова вот, вот здесь что я подумаю это логично или нелогично? логично нормально ли я человек или, там да соответствую не соответствую как бы там вот, вот это все здесь так что я буду делать завтра что я делал вчера а почему я делал это а где я был том а, а почему этот а, а что здесь а что а как это все вот это вот это вот эта мясорубка вот это постоянно, она работает работает работает если бы мы хотя бы там я не знаю десятую часть этой энергии направляли на свое тело я думаю, что процессы старения, там, умирания бы сильно отличались от тех, которые сейчас регистрируются, да. Если бы мы вообще на себя, как на человека, на свои способности, возможности больше уделяли внимания, а голова, она озабочена сама собой, своими планами. Помните, мультик был «8 дней вокруг света», вот в моем детстве там Филиас Фок. Паспорту, вот, и там был мистер Фикс, который все время чинил препятствия, он говорил, есть у тебя план, мистер Фикс? Да, у меня есть план, значит, сам с собой такой разговаривает, сам себе отвечает, у него сам свои, свои концепции, он там, ему, в общем, особо никто не нужен, а, вот, эти навыки у нас у всех наработаны а, очень сильно, то есть, насколько сильно, нам трудно представить, потому что мы все продукты этой системы, а, даже те, которые там занимаются телом достаточно много, занимаются душой, там, саморазвитием, а все равно очень сильно живут в голове, а, вот, поэтому я думаю, что даже вот как бы астрал, он, конечно, большой, многонаселенный, только там нас редко бывает, да, с эфиркой, возможно, похожая история там, да, с плотным планом. Но ну, это общее место, что э, находиться здесь и сейчас — это такое искусство, которое э, приходится осваивать, потому что оно <трух> трудно осваиваемо. И виртуал, виртуальная реальность, которая сейчас э, для там более, более, там, следующих поколений, это вообще там, да, основная реальность пребывания, никак не способствует тому, чтобы, да, заселить какие-то поля, кроме менталки. Вот, поэтому это такая, я вот предлагаю сегодня, понимаете, чтобы вывести на пользу, чтобы этот эфир был полезен для вас, такую генеральную уборку. То есть, не значит, что, ну, если все вычислить, во-первых, у вас не получится, а во-вторых, что там останется, да, все-таки. Какие-то полезные кирпичики есть, там, да, меня зовут, там, Людмила, э, я там уже, мы, мы находимся в России, у нас 2020-е лето, там, да, по официальному летоисчислению, вот, э, как бы там, ну, и так, какие-то вещи, то они просто, там, для, для адекватности хотя бы полезны, там, как чем пользоваться, то есть у нас там много полезных вещей заложено, вот, но, э, помимо этого, еще и э, есть э, вещи, которые... Нам совершенно не полезны, потому что они являются, по сути дела, блокировкой, а, и э, они соучаствуют, во-первых, в том, что, например, человек может не сделать то, что он на самом деле нужно, потому что такой вылазит очередной мистер Фикс и говорит, так, а зачем ты будешь это делать? А какая тебе в этом выгода? А какой с этого... А вот видишь, это все. Что тебе эти звезды? Зачем тебе эти звезды вообще? Иди вон на работу. Ну, это полезная вещь, да, вот это не полезная вещь. Вот. Ну, это зависимо, какие там концепции, с какими спорят. А, вот а, почистить это в том, что ну вот, а, наверное, я предложила эти через визуализацию, то есть, во-первых, нам нужно настроиться на это поле а, для того, чтобы это сделать вот представьте, да, вот, ну то есть, вот мы пойдем, а, как мы делали в предыдущих этапах, прочувствуйте свое тело можно закрыть глаза прям вот, вот а, можете все сразу ощутить, ощутите все сразу если вам нужно, знаете, такой поэтапно, там вот, или, или от стоп к макушке, или от макушек топом да прям вот вот голова вот волосы вот кожа, да вот вот глаза вот прям все все все прочувствовали осознали просмотрели все тело не спешите ощущениями проходим а, вот желательно при этом а, без скепсиса и предъявлений да, а мягко с любовью и заботой это это наше тело мы благодаря ему вообще здесь находимся можем что-то сделать выйдет из строя придется помирать потом опять заново писаться, агу, ага, учиться ходить, говорить, о Какой-то благодатный посыл там, да, что вот я тебя люблю, все хорошо, вы можете там скорректировать какие-то ощущения, наполнить любовью, наполнить там теплом, радостью. Вот, прям вот зафиксируйте, что вот это мое тело, я его люблю, все хорошо. Ну и тело, чтобы тоже ваш посыл получил, прочувствовали. Можно представить, как все светом наполняется, клеточки все там, как-то, может быть, там, они вот живут, да, там же постоянно все живет, там что-то рождается, что-то умирает, вычищается, там постоянно какие-то процессы происходят, очень много. И вот это все сейчас такой вот единой гармонии. Вот организм, он, как вот, знаете, звучит, как общий такой, как инструмент музыкальный, или там оркестр, вот все гармонично, все звучит, все, все вот в таком, целостном потоке находится а, в равновесии в гармонии а, да что, что вот мы единое целое мы единое целое и нас любит хозяйка нас любит ли хозяин нас любит она заботится помнит вообще что это все есть вот просмотрели прочувствовали дальше просто да визуализируйте эфирное тело очень плотное небольшое да такое Плотная светимость вокруг тела, ее вот когда люди начинают видение заниматься, вот если пальцы расставить, вот в сумраке, и сквозь пальцы начать смотреть, вот при свечке, например, в темноте, сквозь пальцы начать смотреть, вот свечение, которое между пальцами видно, это очень легко делать, прям за, за первый раз практически у всех получается, вот, а это как раз, скорее всего, будет вот эта эфирка, да, то есть она очень плотная. Вот, мы ну, уже прям тоже прям светом, вот, внимание, прям наполняем его своей любовью, теплом, там, гармонизируем, проверяем, что все ровненько, нигде нет каких-то провалов, там, каких-то там, вот, а, потихонечку обживаем эти тела, эти поля, а, визуализировали, прочувствовали, можно поток сверху пустить и прям представить, как этот свет заполняет вашу оболочку, ну, еще более качественную светимость, да, делает. Вот. Потом переходим на астральное тело, оно побольше, там могут быть нюансы в форме, смотрим, в идеале оно там стремится к такому единообразному, бывает похоже на самом деле и на цветочек, бывает похоже, бывает более вытянуты, бывает более расширено, то есть там как бы бывают разные нюансы в вашем астральном теле, вы вот прям визуализировали, посмотрели и как бы выгладили и тоже наполнили все это любовью и светом. Ну, и заодно представляем, что там, если что-то лишнее было, оно все сейчас растворяется вот в, в, в том потоке тепла и любви, который мы направляем. И, внимание, переходим на ментальное тело. Просто вот прошли такую оболочечку, да, эфирную там все вот так вот прогладили, выровняли и, опа, расходимся дальше во все стороны. И вот какое-то у вас, вы попадаете куда-то, это, это ваше ментальное поле. Цвет, ощущение, что с вами происходит, комфортно, некомфортно. И а, а, запросите сейчас мысленно, да, а, помните, где внимание, там, работа, то есть мы направили внимание, мы можем с этим сейчас что-то сделать. А, а, пусть проявятся вот все программы, установки, там, все, что у вас есть, сейчас как-то в виде чего-то проявится. Но у меня смешная картинка, как висят какие-то всякие штуки, болтаются там разные предметы по-разному выглядит, вот, а, визуализировали, и теперь так, вот, а, то, что полезное, допустим, пусть окрасится, этим не знаю, там, а, беленьким, а, а все лишнее, а, пусть окрасится в какие-нибудь черно-серые тона, например, ну, может быть, в красненький там, это же ваше, ваше царское дело, и как-то это сейчас разделите, То, что полезно если мы это будем отдельно каждую штуку рассматривать представляете, залезли на чердак да где не убирались много лет там до хрена всего там могут какие-то сокровища вообще находиться но но хлама будет как минимум много если не больше поэтому если все разбирать это прям все закопаться мы больше оптовое у нас такое мероприятие вот значит вот все полезное в один угол все выглядит еще не полезно в другой угол а Дальше, вот в этом не полезном, скорее всего, есть ваша энергия. Сейчас, вот представьте, что так: вот это вот, может быть, когда-то я на это и давал согласие, да, вот на эти концепции, условности, ограничения, не знаю, там, программы и так далее. Но сейчас время этого закончилось. да Вот я навожу порядок: энергию свою вы забираете. Куда уж она идет, тоже смотрите. Наполнение, забираем ваших согласий, вашего внимания, То есть, ну, это, это разные виды энергии. Там. Остаются только такие пустые оболочки вот этих программ, вот этих установок там, может быть, какие-то там логические обоснования, почему я что-то боюсь, почему я что-то не делаю, почему я не самая красивая, почему я не самая счастливая. И там вот, вот этой хрени, я вас уверяю. Плюс-минус. Вот, вот остались такие пустые а, а, оболочки а, вот этих вот ненужных программ. Вот теперь выберите, что вы с ними сделаете. А, самое лучшее – это светом. Либо огнем, либо светом. Можно, солнышко у нас еще светит, солнышком туда дыдыщ, и представить, что все это просто рассып... аннигилируется, просто на атом распыляется. Вот, а энергии, поскольку мы уже оттуда изъяли, вот это вот пустое, оно вам не нужно, просто мешает, да, вот это все… Если там уже пепел или что-то, там тоже это там промойте, чтобы все было чистенько. Дальше полезное, ну, как-то может быть распределите теперь, распределите полезное равномерно по вашему ментальному полю. Так. И я бы еще, знаете, чтобы вам порекомендовала такое, оформить такое намерение, что что я осознаю, что ментальное поле это является моим ресурсом, моей территорией, я ну вот навожу порядок, я вот сегодня начал начала наводить порядок и продолжу это делать. Вот, и а, что, вот, понимаете, я вступаю, ну, может быть, кто-то, многие даже, может быть, из вас это уже делали, но сейчас либо я напоминаю, что а, я являюсь хозяином данной территории, и я буду решать, на каких правилах игры, да, а, а, все это будет происходить, а, что я буду думать, мне полезнее думать а, мои мысли полезные для меня мысли, вот например думать чужие мысли не очень выглядит нужным вот то есть ну, там на самом деле тоже нужно учиться как запрашивать что и как думать хотя еще раз повторю мы все безусловно считаем что мы вы вот здесь специалисты нас очень убедили что думать то мы умеем и в общем всего этого у нас полно вот, короче, что я вступила, подтверждаю, что я там в, в, в, это моя территория, это мое хозяйство. Здесь мои правила игры. А, вот, и я продолжу наводить здесь порядок, да, и вот, а сейчас просто я даю такую, знаете, вот установку, что вот на добро, да, а, чтобы мои мысли а, и вообще все программы, которые там вот сейчас остались, и, может быть, еще какие-то там знания, концепции, которые я впущу в свое сознание, они будут полезны для меня. Если вдруг что-то перестанет работать, значит, я приду наведу порядок. Вот, и освобожусь от этого со всеми вытекающими. Вот, дорогие мои. Вообще думать, а, думать не шаблонами, а думать а, вне вот поля стереотипов потрясающе интересно. Ну вот как раз еще раз повторю, хорошие вузы учат именно этому. А, поэтому имеет смысл по мне так либо поступать в, в, в хорошее, там где, там, где эта это, это, это школа осталась. Либо у меня вопрос, нужно ли это вообще. Но это мое отношение к этому. вот, а, Поэтому, как говорил Сократ, я знаю, что я ничего не знаю. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. А, это как раз относится к тому, что а, это не зря четвертое поле. оно, а, да, еще если мы проецируем это вовне, это информа поле Земли, а, где тоже вот эти все там программы развития, взаимодействие, память прошлого, будущего, земли и человечества, там, концептуальные все вещи, все хранится здесь. Поэтому при, при умении пользоваться ментальным телом, при умении думать, именно думать, не то, что мы уже думали, а что-то новое, да, какие-то запросы делать, вот, открывается доступ туда очень легко. То, что называется всемирная библиотека или а, там еще есть название хроники акаши там вот еще как-то это называется вот тогда доступ э, вы вы ну что это такое да но ну, это как все время подключенным быть в сети получать любую информацию напрямую легко и быстро вот вам есть назнание. Оно возможно только, когда у вас хотя бы чисто, ну, более-менее чисто ваше ментальное поле. При засоренном поле эта информация просто не проходит вот сквозь эти шкафы, тумбочки, там, прочие предметы. Оно просто там застревает, и поэтому, проблематично. А, конечно, очень много экономится силы времени, когда у вас доступ туда есть, в поле. Как свое собственное, начинается все с себя, так как и в мировое информополе, вот, потому что ответы будут приходить герентные, работающие, и, ну, и это очень интересно. Это делает жизнь увлекательной, очень-очень какой-то знаю, счастливый что ли, да. Хотя у нас в следующий раз с вами будет следующее тело витальная и там тоже все очень-очень будет а, интересно но обратите внимание да что если человек живет в ментальном теле и привык находиться только в нем более высокие слои практически недоступны они ну, считаются там либо бредом либо ерундой ненужным бессмысленным и так далее человек который находится на витале с ним трудно общаться но очень структурирован очень простроен он много чего знает он, с ним трудно спорить, но более тонкие вещи, то есть, знаете, такие совсем, вот есть такие люди-знайки, я вот, я таких встречала, не так много, но был такой опыт, я думаю, что у вас тоже был такой опыт, они заметили, если они такие высушенные, они энергетически высушены, они обычно и физически высушенные, потому что ментал – это только четвертое тело, только четвертое тело, у нас еще очень много тел, то есть, по мне четырех недостаточно для полноценного функционирования нас а, как вот полноценной личности. То есть ну, мы говорили, да, у нас семь чакр, минимум семь тел. А, вот а, а, так-то, в общем, вот по, по, по там, родовым нашим вещам их девять, а, минимум, а вообще их еще больше. Так что, дорогие мои, вот зафиксировали, значит, навели порядок в своем ментальном теле. Пока я говорила, надеюсь, сбегали, почувствовали, как у вас контактом с Всемирным разумом, библиотекой, информом полем Земли. Вот, наблюдайте ощущения после этого эфира, что сами, что, вами, что как, есть ли какие-то изменения, что-то вы интересное поймали, заметили. А, и желаю вам всего лучшего. Желаю вам думать самим. А, это классно. С вами была Людмила Осипова. До новых встреч. Пока-пока. Так, стоп. А, Если б я еще видел. А, все нашла.